здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Дика. сегодня видео узор мы разбираем вот этот вот смотрите шикарнейший простейший узор вообще бесподобный и на мужские свитера и на кардиганы и куда его только не можно применить вообще бесподобный узорчик узор из вот этого журнала который был у меня обзор в общем видео будет узор и анонс следующего мастер-класса а мы будем вязать из вот этого журнала вот этот вот жилет, девчонки, здесь на все размеры он как бы расчет, я буду, все я расскажу в следующем видео, все у меня получается и попасть в эти раз, расчеты, и все, все прекрасно получается, вот, на мол... единственное, что будет короче молния, потому что я не успеваю купить. В цвет, Поэтому, возможно, в общем, я пока спинку только связала, вот такой вот стойко-воротник, ну, в общем, на мой взгляд, вообще шикарная вещь, интересная, класс, класс вообще, девчонки, и во всех размерах будет, вот, поэтому сегодня я хочу вам рассказать про пряжу, из которой я вяжу, вот, чтобы вы могли заказать вовремя, и подготовиться, а и покажу узор. Значит, я вижу, девчонки, это просто как у что-то невероятное. Я, как обычно, я в Чехии нахожусь, с Украины привезла пряжу и смесовала из того, что у меня было, и вот эти два цвета. Смотрите, что получается. Я не знаю, передаст ли камера вам цвет. Во-первых, и по фактуре, и на ощупь, и как и узор, и все мне все мне безумно нравится. Вот по итогу, что получается. Значит, у меня Ализе Ангура реал 40, цвет 300. Вот, два матка всего. Я вяжу, значит, там у нас будет размер... 38, это европейские, девчонки, 38-40, потом 42-44, я вот этот вот вяжу, 42-44, потом 46-48, 50-52, ну, я же говорю, учитывайте, что это европейские размеры, посмотрите таблицу соответствия размеров, если я найду, если не забуду, я выставлю вам в этом видео, в общем, я вяжу вот этот вот размер. Все цифры я буду вам выводить на экран потом в следующем видео, так что не боимся, на все размеры свяжите, что очень круто, я считаю. Вот, и, и вот, на мой размер, что хотела сказать. Итак, на мой размер, если вот первые два размера, это будет два мотка вот этой пряжи и пять мотков вот этой вот пряжи, то есть 200 граммов и 250, всего 450 граммов. Если больше размер, то этой надо 6 мотков, а этой. А этой хватит 2. Вот. То есть добавляете только вот эту вот пряжу. Если больше размер. 6 мотков, а этой 2. Значит, тут у нас ссылки роял в составе у нас.. Шок и Мирина Шер, девчонки, как мне нравится. 140 метров в 50 граммах. Это 100, это я говорю для того, чтобы вдруг вы будете заменять. Но, но я, мне кажется, я нашла идеальное, как бы решение хотя знаете что можно если вам нужен бюджетный вариант можно вот эти два мотка упаковку и в два сложения тоже получится как раз попадете в ту плотность я думаю ну а плотности я с вами поговорю в следующем видео подробно вот значит у меня 5 мотков вот этой вот ссылки роял ну безумно мне нравится эта пряжа и два мотка real 40 здесь у нас цвет 442 Здесь у нас цвет 300. И вот две нити, одна то одна-та, вот получается вот такое вот шикарнейшее полотно. Я вообще, я в шоке. Просто в шоке от того, что у меня получается. Я даже не ожидала. Так, девчонки, купить пряжу в Украине можно под ссылочкой под видео, ссылочка под видео в описании. Вот. В России, я думаю, не, не вопрос. По названию вы найдете легко в любой другой, в другой стране, вы найдете эту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 Теперь по поводу узора. Узор, конечно же, я тут не смогла понять, э, как бы, стопроцентно. но ну, я его... Вот, вот. Ну, конечно, можно было бы перевести, но я так попробовала, попробовала. Я думаю, я попала. Ну, и не попала, но мне нравится то, что у меня получилось. Поэтому <с Iraqi> показываю вам то, что получилось у меня. Значит, итак... Узор состоит из четырех рядов, это я провязала, чтобы виднее было. Первый ряд лицевые петли, число петель должно быть кратно двум. Хотя и не обязательно, очень удобно на этом узоре делать как бы, сокращение, потому что второй ряд изнаночные петли, изнаночный ряд, изнаночные петли. Третий ряд. Значит, одна лицевая, одна изнаночная. И четвертый ряд, последний. Лицевую мы провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Все. Вот это, девчонки, весь узор. Далее начинаем 4 ряда. Далее начинаем с первого ряда и вяжем все лицевые петли. Эту лицевую я поворачиваю. Та, которая была снята, я переворачиваю. И получается по итогу вот такой вот узор. Единственное, что потом в сокращениях следите, чтобы лицевая была напротив лицевой. Тогда получится, а изнаночная... Вернее, ну да, напротив изнаночной, и получится вот эти дорожки, чтобы их не спутать. И все, узор шикарный, сейчас покажу изнанку вам этого узора, он даже и на изнанке очень себе, смотрите, симпатично смотрится. Поэтому даже если вязать кардиган с отворотом, оно очень-очень даже красиво, смотрите. Вот, вот, вот, девчонки. Ну, в принципе, все на сегодня коротенькое видео, информативное, я довязываю быстро, оперативно, очень мне нравится, я прям кайфую, я вот этот деталь вчера за день связала, кайфанула, вот, и быстренько спешу к вам, хочу ее связать, эту вещь, потому что она действительно будет классная, вот, и застежка вот это потом вы сможете эту застежку применить и в мужских изделиях, куда угодно, и свитер связать из этого, ну, в общем, сама застежка будет подробно, да все будет подробно, на все размеры, так что видео вас ждет бомбезное, девчонки. Ну, а на сегодня все, с вами была Вика Школа Рукоделия, всем пока-пока!